Mm. Недавно в Шуши на одном из родников была ликвидирована армянская надпись, сделанная после оккупации. Армяне, как всегда, подняли вой, мол, уничтожили древнюю надпись нашего древнего родника. Как сообщает телеграм-канал ИРС Азербайджан, на самом деле до оккупации на месте этой надписи было выигравлено имя Самета Гаджи Ваншира, который открыл родник. Можно найти несколько старых фотографий этого родника в интернете, а также видео, снятое армянами в мае 1992 года после оккупации в Шуши, на котором можно видеть армянского священника, а Сквернейшего родник отмечает канал. Поехали! Ага,